Плановая проверка Генпрокуратуры – серьезное испытание. Каждый руководитель сам выбирает цену спокойствия. Один проявляет дальновидность и оценивает риски, другой экономит, преследуя одномоментную выгоду. Выбрав нас, вы получаете Отработанный механизм взаимодействия с заказчиком через специальную платформу Строгий алгоритм в реализации задач и разработки документации Статусы задач в планировщике Облако хранения всей документации Экспертов, которые прошли жесткий отбор а выбрав подешевле, вы получите очень сомнительный результат. Несмотря на ваш выбор, день проверки настанет. Вы встретите представителей МЧС и трудовой инспекции в одиночестве, либо под защитой ОСХ Консалтинг. Каждая упущенная мелочь приводит к значительным штрафам, а иногда и к уголовной ответственности. ОСХ Консалтинг. Выбирай лучшее. Анимационные ролики «Line and Space».